Так, сегодня дата у нас 19.05.2015 год. Украина, Запроская область, город Орехов. Сад Кошля Полпалыча. Один метр. Сечение по 10 сантиметров, полтора метра, 2 два метра, 2,5 два метра. 3 метра, 3,5 и в самый верхний 3 метра. Ряд абрикос, следующий ряд слива. Залаживаем опыт, несение бегумуса. Ориентир у нас будет первый, второй, третий, четвертый ряд абрикус, пятый ряд слива. Глубина закопа 20-25 сантиметров до 30 см максимум. По запасу от кроны самого дерева берем запас от самого ствола, от ствола. От ствола берем по сантиметров 50-80 по кроне и копаем до заложки биогумуса. Самое непосредственное внесение биоумуса под абрикос. Норма внесения от 30 до 50 килограмм под дерево. Биоумус имеет свойство пролонгированного действия, которое действует от 3 до 5 лет активно. За счет гуминовых солей, кислот и фульвокислот.